если по каким-то причинам компания через 5 лет не сможет функционировать, какие, как действовать дальше. Нас, ну и, ребят, нас никто не мешает, будет сигнал на продажу компании. То есть у нас была, был один прецедент, одна история такая не очень хорошая. Да? То есть на небольшую очень долю была куплена акция компании Армада которая обслуживала госорганы э, в программном обеспечении, да, и мы ее купили, то есть была некий такой элемент спекулятивный, потому что стоило дешево. Она произвела делистинг с биржи, но страшного ничего нет. Да, убыток есть, но тем не менее мы ее спокойно там продали, пока она не делистинговалась и переложились в другие компании.